Он так ее любил, он ночи все не спал. Он памяти хранил, ее глаза не стал, Но да, сначала с ним гуляла много дней. И вдруг ушла, ним, а он был сбил по ней. Дальше сначала с ним, гуляло много дней. Вдруг шла другим, а он вдруг спил потереть. Зачем ушла к ничему? В письма он писал Скажи мне, почему я нелюбимым стал? Наверное, другой Милейкий мне, чем я играет тот с тобой А я люблю тебя ты на земле другой, милей, чем я, играю только с тобой, а я люблю тебя. Игра. Я был со мной, наверное, в ночи Ты думал о другой. Ты предался мечте, ты редко приходил, запле во тьме ночной, Наверное, я дружил, с кем без другой. Ты редко приходил, запле во тьме ночной, наверное, дружил, не дружил, с кем А ты не замечал, любить меня не мог. Ты рядом в боль скучал, не видел по любви. В твоих глазах такой, а люб мне тот А ты не замечал, без меня не можешь, и одному быть стучал, не видел мою а любви, твои глаза таковы, а любовь это таков.